Да, мои мозги, меньше моей груди Я поставила импланты, чтобы ими трясти Эй детка, отойди, не наступи мне на тяги Ты за это не шаришь, что это баленс яги тяги тяги, тяги, Они всегда на мне. боже что за тяги Э сюж купыла нет О боже что за тяги Мои кучи-тяги Тяги-тяги-тяги Они всегда на мне О боже что за тяги Мои баленс тяги, тяги, тяги О oh, боже, что за тяги, mm -hmm. мои гучи тяги, тяги, тяги, mm -hmm. тяги, они всегда на мне. Oh, Bоже, mm -hmm. что за тяги, Можешь что то тяги, тяги, тяги, тяги, тяги, тяги, тяги, тяги,